привет друзья вы на канале easy to install меня зовут виталий и сегодня мы будем устанавливать сабвуфер вот приобрели новый можно конечно приобрести и б.у. но принцип установки будет одинаковый на любую модель на любую ну как бы если конечно пассивный то это другое но активный сабвуфер устанавливается одинаково продавец любезно предоставил весь комплект для подключения то есть это и провода и регулятор интенсивности. И для крепления даже шнурики. Вот, rca переходники. Вот. Ну и также прислал то, на что советую не обращать внимания. То есть многие говорят, что можно устанавливать в прикуриватель сабвуфер. Ну, поверьте, не, не надо. Лучше установить на постоянный плюс аккумулятор. А тем более, что в наличии для этого все есть. Ну, давайте посмотрим поближе, что у нас имеется. Так, импеданс-конвертер в нашем случае может не понадобиться. Остальное все будем устанавливать. Так, вот это, этот регулятор устанавливается где-то в районе водителя. Он специально сделал э, креплениями вверх, чтобы его прикрепить куда-то на э, панели снизу. Так, РСА нам не нужно. Так, ремни для крепления. Ремни для крепления у нас... Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Так, есть металлические скобы. Есть сами ремни. Есть уголки. Так, ну вот уголки для жесткого крепления. А скобы металлические и ремни это для съемного. Ну, мы, наверное, съемное будем делать все-таки крепление. Так. Теперь в этом комплекте есть предохранитель, RCA провода, я так думаю, что где-то 5,3 метра, силовые провода 8 ГА, но это очень самые тонкие провода, видимо мощность все таки не такая уж и большая у него, вот. но провода 5-метровые, 5-метровые провода это стандартный комплект. Так. Достанем сабвуфер Итак, этот сабвуфер у нас активный В чем различие между активным сабвуфером и пассивным? Для тех, кто не знает, потому что мне задавали такой вопрос недавно а Активный сабвуфер это тот, в котором есть собственный усилитель, уже встроенный в коробку вот. Пассивный это когда идет динамик в коробке без усилителя. Ну вот, Сейчас мы будем устанавливать активный сабвуфер. И ну, далее разберемся. Итак, что нам нужно подключить? Нам нужно подключить минус, грант написано. Remote control это провод с магнитолы с головного устройства для включения. Либо на АЦС сажается. И постоянный плюс на батарею. Вообще, по-хорошему, я вот такой тонкий провод ну, не рекомендовал бы использовать для сабвуфера. Потому что все знают, что чем тоньше провод, тем больше посадка напряжения. Чем больше посадка напряжения, тем значит хуже вы получите на выходе звук. Как бы нам нужно подключить сюда, подать звук либо с динамиков здесь уже есть импеданс конвертер встроенный то есть можно вытащить две пары с динамиков с левого, справа задних например подключить сюда прям и запитать и все будет уже настраиваться начнем подключение итак нам нужно подключить на плюсовую клемму э -э ну куда-то на вот эти вот болты гайки, на любой. Нужно найти уплотнения резиновые, есть ли. То есть, если они есть, то проводятся через резиновые уплотнения. Если их нет, тогда нужно будет сверлить дырку, либо выпускать под крыло. Там есть значит технологические отверстия. В разных видео я уже показывал, как это делается. Но в данный момент здесь есть резиновые уплотнения, будем через него бросать. После того, как вытягиваем сюда провод, отмеряем, сколько нам нужно. Плюс предохранитель достаточно. То есть, как бы предохранитель у нас можно будет закрепить где-то здесь, здесь, неважно. Оставляем здесь, переходим в салон. Здесь оставшийся провод. Его нужно будет вытянуть назад, до сабвуфера. Но тащить каждый провод отдельно нет смысла, потому что у нас еще есть remote control. Провод. И есть еще RCA. Они цепляются к магнитоле, поэтому нужно будет разобрать доступ к магнитоле. Так. откручиваем саморезы доступ к магнитоле очень болорусский Методом со стороны смотрится. Просто отковыривается. Вот так вот в наглую. Итак, снимаем магнитол И смотрим здесь... выходы. так вот здесь есть выход на subwoofer subwoofer написано он один то есть как бы если поставить э, можно подключаться также к line out вот он aux out это будут это будет выход то есть можно к нему зацепиться если вы хотите регулировать э, с магнитолы то э, здесь идет сабвуфер выход он уже будет системно регулироваться оттуда но так как <coughs> у нас будет еще и буст э, регулятор то есть э, я думаю что мы подключимся на аудио выход и этого будет достаточно сразу же зафиксирую чтобы у нас разъемы не выпадали от вибрации так и нам нужно найти теперь провод который у нас remote control, то есть отвечает за дистанционное включение. Так, это у нас что, это камера, реверс, а вот у нас Amplify control, то есть это как раз таки есть тот самый провод, на который нужно подключиться. Так, к нему подключаем этот провод 5-метровый. Так, и теперь зафиксируем их немножко вместе, чтобы они все равно будут идти в одно и то же место, чтобы они не рассыпались. И вот это все теперь нам нужно выпустить через низ, за обшивками, за облицовками, так чтобы было минимум видно провода. И вот у нас провода выходят сюда. Теперь нужно их вместе провести до багажного отделения. Так. Также так нужно здесь теперь сделать, чтобы ничего у нас не висело. Вот примерно так. Так, ну и тоже немножко поприхватываем, чтобы у нас было проще все это не путалось. Камеру мы обычно проводим поверху. Ну, я по крайней мере. А сабвуфер лучше провода, провода для сабвуфера лучше проводить в порогах. Там больше места. Ну и как бы логичнее. Поэтому нужно разобрать. Ну и укладываем это все аккуратненько в пазы, так, чтобы это все не выскакивало и не мешалось. Ну и можно, в принципе, закрывать. Больше нам здесь ничего не нужно. Так, ну и то же самое здесь. Здесь нужно прятать под облицовкой примерно так вот ну и тоже можно закрывать В принципе, мы добрались до сабвуфера. Теперь здесь нужно будет это все немножко окультурировать, чтобы цветных проводов не было. Поэтому маскируем. Так, замаскируем провод, чтобы он был черненький и не сильно было. Видно. У нас получился вот такой кабель со звуковым и питательным кабелем. Так, значит, звуковой сажаем в свои гнезда. И останется подключить питание. Так, ну, в принципе, здесь можно простор фантазии. Я думаю, вот так можно уже сделать. То есть плюс 12 РМ и масса. Масса у нас будет сюда цепляться. Но так как продавец жмот положил всего 30 сантиметров, минусовой я поменяю провод. Поставлю аналогичный, но подлиннее немножко. А массу я подключу. Вот такой вот провод. Так, ну он, по-моему, 6 ГА, я не помню. Ну, 10 квадратных миллиметров вот на нем написано. По-хорошему, вот такой бы провод на весь и на плюс подключить. То есть толщина. Ну, сами видите, разная. Но зато у нас будет хорошая опора на землю. Оглядевшись по кузову, можно посмотреть, что здесь практически некуда цеплять массу. Но я точно знаю, что сиденья закреплены к полу большими болтами. И там точно есть масса. То есть надо лезть туда. Итак, вот у нас крышечка. Если ее скрыть, то здесь получается два болта как раз прикручены полу и пластиковой инкрустации. Ну значит вот сюда вот как-то надо завести провод и подключить его к массе. Так, в комплекте есть наконечники проводов как раз для того, чтобы подключить все это дело. Так, вот единственное почему-то два наконечника на силовые есть и еще бы один нужен был на ремонт, но его нет ну ладно, ремонт подключим так это тоже возможно и теперь наконечники чтобы закрепить есть специальные обжимки ну у меня их нет, поэтому я воспользуюсь обычными пассатижами так, длина длина в принципе, вот так вот красиво выглядит. Я, наверное, так и буду. Такую длину и оставлю. И вот так вот обжимается. Можно, конечно, и пропаять. Даже, я думаю, пропаять будет лучшим вариантом. Сейчас это пропаяем. Так, ну и... Минус. Я думаю, минус тоже лучше пропаять. Немного обожмем. Остальное запаяю. Так, и на эту сторону сейчас отмерим, сколько нужно будет размер. Отрежу и прикрутим вилочку. Тоже припаяем. Ну, начнем. Так, ну и теперь можно немножко поджать. То же самое с этим проводом. Итак, отмеряем, сколько у нас будет здесь. Здесь примерно вот так. Остальное крепим. Так, ну по длине получается вот такой проводок. Так, зачистим. Ну и тоже припаяем. Итак, соединяем плюс. Так... Теперь соединяем минус. Так, ну и ремонт контрол. Так, ну и что у нас остается? У нас есть бас-бустер, который нужно тоже подключить и протащить его к водителю для того, чтобы он мог управлять усилением сабвуфера дистанционно. Так, для этого подключаем его на свое место. И вот теперь нужно будет собрать окончательно вот эту нашу косичку, которая которая сейчас выглядит почти красиво, но можно сделать еще красивей. Так, ну здесь надо будет немножко подрезать, чтобы провод сидел там ровно. Ну или смириться. Так, масса у нас подключена. Теперь подключим плюс. Для подключения этого предохранителя нужно определиться, где мы его будем крепить. Ну, можно на блок. Ну где-то у кого у каждого свое место как бы можно даже на двухсторонней скотче прилепить ну суть не суть важно а, принцип принцип то есть нужно отрезать провод столько сколько нам понадобится до предохранителя примерно так Так, затем откручиваем крышечку и обязательно ее просунуть до того, как мы прикрутили предохранитель. Затем берем шестигранник и откручиваем, освобождаем место. Так, ну и теперь само собой нужно плотно прикрутить. стороны сабвуфера у нас подключено. Теперь нужно подключить со стороны аккумулятора. Так, Со стороны аккумулятора у нас небольшой кусочек точно также прикрепляется Так, с единственным отличием, что здесь крышечку можно и после подключить, подкрутить. Плотно закручиваем. Так, ну и надеваем крышечку, закручиваем. Все, предохранитель готов, его можно будет закрепить куда-то. Закрепим чуть позже. В данный момент нужно подключить плюс. Плюс подключить нужно надеть наконечник, как и сзади был, но только кругленький. Как раз он у нас в комплекте есть. Как мы выяснили, паяльником на холоде работать практически нереально, поэтому будем обжимать. Ну и в этом состоянии нужно его закрепить на плюсовую клемму. Клеммы все разные. Вот у меня вот такая сегодня. Значит, цепляем под какую-нибудь из гайку, под какую-нибудь из гайк какая понравится. Так, ну и мы подходим к завершающему этапу, то есть я включил сейчас магнитолу и мы видим, что сабвуфер работает. При этом бас-бустер увеличивает, уменьшает. Когда нет бас-бустера, тоже возможно эксплуатировать. Просто регулировки будут фиксированными отсюда. Вот уровень входа. Вот он работает у нас. Дышит. Теперь, если бас-бустер у водителя, то в чем удобство? Можно добавить или убавить. Сабвуфер, регулировать его уже оттуда дистанционно все ну на этом завершается в принципе сейчас нужно будет протащить провод там же, в обратную сторону и водителю установить дистанционное управление бустером. Так, теперь немного расскажу про крепление. То есть Сабвуфер у нас достаточно скользкий. Если сейчас ехать вот так, он у нас будет скользить и ездить по всему багажнику. Это не есть хорошо. Для того, чтобы он не ездил, нужно его прикрепить к спинке, ну вот здесь вот липучки немножко есть и, ну вот, застежка липучка, вы все ее прекрасно знаете в хозяйственных магазинах она продается лентами, метражом можно купить приклеить на нижнюю часть корпуса и сюда то есть, чтобы он не ездил достаточно купить вот такую колючую она будет цепляться за вот я сейчас покажу колючка, она хорошо цепляется за обшивку. И если вот такую колючку налепить на нижнюю часть сабвуфера, то он будет скользить, перестанет. Он будет держаться у нас за обшивку. Но э, у нас в данном варианте предоставили вот такие ремни. На ремнях тоже можно закрепить. То есть, э, если их положить вот так. И тут есть скобы такие. Прибить саморезами по размеру сабвуфера, сюда два самореза, сюда два, и здесь также, то в принципе окажется то же самое, но уже фиксировано на одном месте. Я думаю, липучки все-таки удобнее, потому что они могут крепиться куда угодно. Вот. Как закрепить, я думаю, показывать не надо, закрутим саморезы и затянем ремень, то есть на пряжке есть застежка. Ну, вот так вот будет выглядеть установленный, то есть на ремнях он прикручен достаточно жестко. Так, и остается только собрать в кучу панель, ну и можно пользоваться... Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Всем удачи!